Добрый день! Меня зовут Владимир Сидоренков. Я приглашаю вас на наш интереснейший платный вебинар, где мы детально покажем заточку маникюрных кусачек и ответим на все ваши вопросы. А также у вас есть уникальная возможность получить часовую личную консультацию по видеосвязи и узнать ответы на все волнующие вас темы. Ждем вас на нашем вебинаре. Будет много полезного!